далее вы инициируете первичный контакт то есть если вы а, заходите клиенту с клиентом любым способом да а, трафик на себя не считается То есть, если вы организовали трафик таким образом для того чтобы клиент а, перешел на вашу посадочную соцсеть и потом захотел с вами сотрудничать тут все окей но если вы а, пытаетесь продавать ну как это принято в холодную да, а, то это Контакт инициируйте именно вы. Я не говорю, что такой подход не результативен, но он лишает возможности фильтрации аудитории вот, ну, с нашим подходом. Далее, клиент может связаться с вами в любой, любым удобным ему способом. То есть позвонить, написать, не знаю, хоть email настрочить, да. То есть он контролирует эту ситуацию. В нашем подходе вот у нас так нельзя. Дальше. Вы нуждаетесь в его деньгах, а не он в вашей, именно вашей услуге. Что я говорю про вот именно ваши. Тут, вот, в принципе, два понятия, которые стоит раскрыть. Первое да, что вы нуждаетесь в его деньгах, а, и тут не речь о том, что он чувствует, да, что у вас там какой-то финансовый кассовый разрыв или недостаток в финансах, а о том именно, что с позиции продаж подход именно ваш то есть вы заинтересованы приобрести этого клиента а не он заинтересован приобрести вас вот. когда происходит первый момент да когда вы а, заходите в сделку и начинаете ну, не прессовать да, а презентовать себя да, клиенту чтобы он а, в последующем перешел в продажу это один подход вот а когда он обращается к вам для того потому что он уже изучила вас информацию понимает кто вы такой и в принципе, хочет с вами работать, потому что видел, каких результатов вы достигаете. Ему интересно. Для него вы являетесь таким ну, там, светочем, да, с которым бы он хотел поработать. Это совсем другой подход. Далее. вот в воронке продаж вы инициатор продолжения диалога. То есть, если ведется продажа и... В принципе, вы ему, ну, то есть, чем это выражается, да, то есть, вы пообщались где-нибудь в мессенджере, там, где-нибудь еще договорились на следующую связь, и вы ему, как бы, напоминаете, да, ну, как там рассмотрели комиссия, это предложение рассмотрели, там, что там, как дальше и так далее, да, это вы инициатор продолжения диалога. И еще один момент, вы дожимаете. То есть вы стараетесь дожать. Конечно, это работает с точки зрения а, стандартных продаж, однозначно работает. Иначе бы отделы продаж не существовали в принципе, да? если бы все делали по-другому. Но это м -м, не дает возможности фильтрации аудитории. То есть э, если вы дожимаете здесь в этом случае, а не человек обращается к вам для того, чтобы э, купить у вас услугу, э, желательно на ваших условиях, э, то здесь вы немного проигрываете.